Всем привет! Добро пожаловать на канал Бога крабов. С вами, как всегда, Александр. И сегодня мне принесли э, жесткий диск. Это жесткий диск компании ВД из серии мой паспорт что именно это за жесткий диск в смысле какой именно линейки ультра или нет К сожалению я не знаю если кому интересно вот информация которая есть на крышке вот. итак значит в чем проблема этого жесткого диска значит, берем включаем вот в общем он издает такие звуки на компьютере он определяется но взаимодействовать с ним невозможно. Звук издает сама механика, потому что никаких встроенных динамиков в нем нет. Итак, в общем, что нужно сделать для того, чтобы достать из этого корпуса жесткий диск. Необходимо отщелкнуть заднюю крышку. Ну, вот здесь просто как бы в боковой проем вставляете там, пластиковую карточку или еще что-нибудь такое, и аккуратно отщелкиваете она снимается, вот видите, защелки все стоят. Откладываем ее в сторону, и перед нами пристает непосредственно сам жесткий диск. Но его отсюда сначала надо достать. Просто переворачиваем и аккуратно его вытаскиваем. так располагаются резиновые прокладки, для того, чтобы он не тормахался в корпусе, а также чтобы убрать последствия от ударов откладываем тоже в сторонку снимаем вот эти резинки тоже их убираем в общем, сам жесткий диск это у нас VD 500 гигабайт 5000 оборотов. Произведен он был 29 февраля 2012 года. То есть ему уже больше 4 лет. Итак, значит, видите, да, то, что здесь нет никаких динамиков. Это чисто плата управления. Значит, что нам необходимо сделать? Это звездочкой открутить все защитные болты и дальше снять крышку. Подправить шпиндель и собрать все это дело обратно. Тактильно на ощупь здесь еще есть один. Ну и все. Вроде бы больше нигде нету. Так, давайте аккуратно снимем наклейку. Для этого используем канцелярский нож. Ну или скальпель. В зависимости от того, что у вас есть под рукой. Мне кажется, с большей вероятностью у вас будет канцелярский нож. Достаточно хорошо она приклеена. Нужно все это сделать как можно аккуратнее. вот здесь под пластинкой находится у нас болтик и вот это вот тоже, кстати, говорят три пластинки их все аккуратно надо снять вот у нас, видите заветный винтик. Вот последний. В общем, теперь необходимо открутить раз, два, три, 4, 5, 6, 7 винтов и аккуратно отделить крышку. Значит, самое главное во всем этом процессе, чтобы внутрь жесткого диска не попала пыль. Поэтому за этим очень внимательно следите. Итак, в общем, для того, чтобы открутить данные <связывающие> болтики, шурупы нам понадобится шестигранник э, Т6 ну по крайней мере здесь такая маркировка так, okay. Okay. Okay. в общем э, должно быть минимальное количество пыли для того, чтобы она не попала внутрь жесткого диска. Сейчас, пока мы ее откручиваем, собственно говоря, все это дело не страшно. Но вот когда снимем железный корпус, это уже будет существенно. А первоначально как бы я э, их сдернул с их места. Ну, собственно, вот, в самом начале я начал откручивать. Для того, чтобы потом уже можно было их спокойно, собственно, открутить. Делаю все это аккуратно, без фанатизма. Если вдруг не откручивается, скорее всего, вы просто что-то делаете не так. Так что будьте внимательны. последний и вот сейчас задумайтесь точно ли вы хотите его вскрывать или нет если да тогда вам необходимо одеть перчатки Для того, чтобы, во-первых, случайно не оставить там следов, а во-вторых, ваши жировые выделения с кожи не попали внутрь иск. Задвигаем молтики и начинаем процедуру вскрытия. Аккуратно поддеваем крышку, смотрим, чтобы она спокойно поднималась и вскрываем так, постепенно диск. Так, здесь что-то его держит. Давайте, а, вот еще один еще один болтик остался, наклеечку еще сдвигаем вниз, я сниму перчатку пожалуй. Вот он, последний болтик. Откручиваем его. Вкладываем в сторонку. Еще сейчас нам понадобится какой-нибудь предмет. Можно, например, использовать нож. Но я буду пользоваться щупом для мультиметра. Снимаем с него защиту заранее. Положим в сторонку, чтобы лежал под рукой. Вдеваем перчатку. <coughs> И вскрываем. Смотрим на диск, проворачиваем против часовой стрелки и двигаем головкой. Все, теперь можно закрывать. И притянем на один болтик. Включим диск и посмотрим, как он себя будет вести. Устранена. Значит, откручиваем обратно винт и смотрим что происходит в момент включения с диском будем мучить дальше диск закрываем механика работает вполне нормально теперь можно собственно все это дело закручивать обратно и закрывать и дальше уже копаться в а, непосредственно плате управления Итак. В общем, посмотрели с механикой, все в порядке у нас теперь снимаем плату управления. Откручивается она все тем все той же звездочкой, и абсолютно так же. у нас откручена плата, снимаем ее, кладем жесткий детку в сторону, смотрим, значит у нас здесь немного, видите да, пожелтели контакты, вот В общем, у нас здесь немного окислились контакты, надо снять этот окисел. Addicted. Чем мы все, ну и заодно пролудить сразу. Значит, чем будем снимать? Снимать будем простым ластиком. Вот этой вот синей стороной. Значит, просто берем и как бы с небольшим усилием проводим по контактом до появления характерного блеска делаем это аккуратно чтобы не стесникой не снести какие-нибудь smd элементы Давайте посмотрим, если у нас какие-то окислы на элементах. Тут в принципе все хорошо. Теперь чистим остатки эластика. Дальше необходимо пролудить эти места, наносим флюс, берем паяльник, он еще, по-моему, а нет, уже прогрелся. Вот и аккуратно залуживаем это дело. Так. Значит, снимем излишки с паяльником. И снимем излишки с платы. Все аккуратно, чтобы не снести элементы. С плюсом много не бывает, если это спирт анифольный, как у меня. Так что им можно активно пользоваться. Так. Теперь с этой стороны уберем. Посмотрим, нет ли у нас здесь замыканий. Замыканий вроде бы не видно. Теперь э, берем спирт и промываем от, собственно говоря, флюса плату. Итак, берем просто тампон, смачиваем его спиртом и смываем флюс. Теперь смотрим еще раз на дорожки. Видите, они у нас теперь все блестят. Все пролудились. Теперь что нам необходимо сделать, это установить плату, собственно говоря, обратно. Давайте еще вот эти контакты почистим. на место и накрываем собственно говоря латой и вот здесь один тоже закрутим подключим диск посмотрим как он начал себя вести В общем, проблема не устранена, значит, надо лезть в софт, попробовать сделать что-то софтом. В крайнем случае вышла прошивка из строя на одном из чипов управления, но это я уже, к сожалению, починить не смогу, потому что у меня нет программатора. Вот. Да, и нужную прошивку тоже еще надо найти. Закручиваем Итак, в общем, вердикт По этому диску таков Он умер Если быть точнее Судя по всему Проблема с логикой он вообще не определяется как бы, в системе полноценно, он не выдает свою информацию, он только э, свой паспорт открывает, <coughs> то есть кто он такой. И э, также еще единственное, что с него можно было взять, это только техническую его характеристику, и то неполную. Вот. Э, в остальном же он не выдает свои данные. Также не определяется его объем правильно. Точнее, как не определяется правильно, он вообще не определяется. Вот. Под Биусом он не виден. Виден только в системе. И то где-то минуты через две своих попыток запуститься. А запуститься в итоге у него так и не получается, и он уже просто сдается и даже сигналы перестают подавать ну то есть как бы вот этот звук он исчезает потому что механика перестает пытаться точнее логика перестает пытаться запустить механику но в принципе механика самого диска она в порядке вот. было выявлено то, что эти диски выдашные они не очень хорошо дружат с телевизорами то есть после подключения к телевизору он начинает страдать такой проблему. Потому что они очень сильно зависимы от питания. Буквально малейший перепад питания и он выходит из строя. Так что будьте аккуратны с этими дисками. Ну вот и все в принципе. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, кому понравилось. Делитесь видео с друзьями. Будьте внимательны, когда покупаете особенно такие вещи. И до новых встреч!